Друзья, всех приветствую, на связи Алтай и в данном видео я хочу с вами поделиться промежуточным результатом по продвижению платформы Globox Web. Сервис Globox Web это сервис сокращения ссылок и он является также агрегатором трафика, то есть позволяет вам в фоновом режиме продвигать ваши соцсети, помогает продвигать ваши интернет-ресурсы. Вы можете зайти на главную страницу сервиса Globox Web и посмотреть. Здесь очень хороший качественный сайт. Здесь есть версия на английском, на русском языке. Есть разделы. По разделам можете пройтись, посмотреть. И этот сервис больше, чем просто сервис для сокращения ссылок. Так как это способ для заработка денег и раскрутки ресурсов. И, конечно же, здесь кратко о преимуществах. То есть вы можете... Теперь, используя данный сервис, сократив свои ссылки на данном сервисе и продвигая их в соцсетях и в интернете, можете на этом реально зарабатывать. И здесь очень подробно все расписано. И в данной нише огромное количество денег. Вот Сервис BitLow зарабатывает десятки миллионов долларов. В месяц, потому что данные сервисы, они собирают информацию о поведении подписчиков на ваших сайтах, на ваших ресурсах, то есть здесь полная аналитика по переходам, многим параметрам, и эти сервисы в дальнейшем, эти все данные интернет-пользователи просто монетизируют, продавая их различным маркетинговым агентством и я вот думаю, что очень много институтов, бизнес-организаций, которым интересно да, получить дополнительную информацию о пользователях, чтобы в дальнейшем уже лучше делать свои маркетинговые ходы и больше продвигать и быстрее выводить продукты на рынке То есть данный сервис очень интересный, очень много здесь возможностей, функционал. То есть вы можете здесь делать редиректы, парковать домены, привязывать свои сайты. То есть и здесь полная статистика. Это вы можете посмотреть. И, конечно же меня в первую очередь заинтересовала именно партнерская программа потому что партнерская программа здесь хоть и не является сервис сетевой компании но мощная многоуровневая партнерская программа позволяет зарабатывать хорошие деньги и например даже если предположим мы пригласим в данный проект всего пять человек и эти пять человек также пригласят 5 к восьмому уровню мы получим чек почти 293 тысячи долларов, плюс здесь бинарная система. Получим еще 195 тысяч баллов. То есть, по факту, это еще несколько тысяч долларов. Сервис сам по себе качественный, интересный, полезный и ценный, плюс еще такая мощная реферальная программа. И 28 числа, то есть три дня назад, я решил этот сервис начать активно продвигать. И давайте перейдем в мой Payer кошелек. Здесь история моего кошелька. Вот 27 числа я начал рекомендовать данный сервис и здесь с первой линии мы получаем то есть с лично приглашенных мы получаем по 10 долларов за минусом комиссии 990 990 и вот таким вот образом начали прилетать на мой PR кошелек суммы и здесь многоуровневая партнерская программа она работает следующим образом то есть с первого уровня, с лично приглашенных, вы получаете сразу на свой PR кошелек 10 долларов. Со второго по седьмой уровень вы получаете по 2 доллара. С восьмого уровня вы получаете уже 7 долларов. И плюс здесь еще бинарная система есть. Бинарная система работает следующим образом, что вы вставили в систему, у вас команда слева, команда справа и в дальнейшем, когда вы начинаете строить свою структуру, когда у вас собирается суммарно 900 баллов то есть 600 баллов слева и 300 баллов справа или 450 слева 450 справа вам начисляется 100 долларов на ваш PR кошелек хоть это не сетевая компания но есть элементы сетевого маркетинга именно классическая линейка многоуровневая плюс бинар и это дает возможность зарабатывать на партнерской программе данного сервиса очень хорошие деньги и давайте снова перейдем в PR кошелек. Вот таким вот образом э, я начал активно продвигать данный сервис. И вы видите, что э, начали прилетать по 2 доллара, по 2 доллара. То есть со второго, с третьего, четвертого, с пятого уровня начали прилетать реферальные. То есть первый день э, получилось 90 долларов заработать. На второй день я записывал видео, там уже было 200. 14 долларов и вот сейчас ровно трое суток прошло время с момента старта и на сегодняшний день вот так 30 число и 30 вот 31 число тоже было много начислений реферальных. и смотрите даже вот сработал 8 уровень уже прилетело 7 долларов и суммарно вот 31 марта посчитала я у меня получилось что вот за эти три дня с момента старта получилось на данном сервисе Globox web заработать 371 доллар обычный сервис не сетевая компания а именно за счет того что продуманный хороший маркетинг сам по себе сервис очень легко продвигать он ценный он интересный и в принципе цена вопроса 33 доллара оплачиваете Здесь есть два тарифа. Первый тариф – это бесплатный. Даже на бесплатной версии вы можете приглашать по своей реферальной ссылке партнеров. И с каждого лично приглашенного вы получаете по 10 долларов. Но на бесплатной версии вы не получаете выплаты с глубины и у вас не работает бинарная система. Но вы можете активировать подписку на 33 доллара за год и получать все плюшки. То есть на данном сервисе больше 20 плюсов. То есть обязательно посмотрите, разделите. Ребята, сервис очень интересный. Сервис позволяет вам получать каждый день выплаты. То есть вот эти суммы 2 доллара, 2 доллара, 7 долларов с глубины, это по факту, по факту ваш пассивный доход. Поэтому, ребята, я вам обязательно рекомендую присмотреться к данному сервису, к данной возможности по заработку. Цена вопроса 33 доллара. То есть вы и вы начинаете получать при активных действиях очень хорошие деньги начинаете зарабатывать поэтому друзья всем желаю большого заработка профита и всем пока